Это хорошее дело. Мысленно я с вами. Спасибо, ребят. Да, я не успел сказать. Значит, традиционно во втором отделении, если будут какие-то заказы, я с удовольствием, если вспомню, то я в смысле вспомню слова, то исполню. поэтому кто-то может там написать Вот тут всякие бумажки есть там. Да. Кто-то может с места сказать Вот один уже заказ был Ой, сейчас Да Я эту песню, в общем-то Не собирался петь Но мне Товарищи подсказали Что я не во всем был прав Вернее, не до конца прав Сегодня, кстати, святая пасхальная неделя Христос воскресен так вот, это у меня песня, которая называется «Аллах Акбар». И это было, э, ну, я не знаю, все ли время, но я заставал, когда это было такое шутливое приветствие между собой наших офицеров. Встречается Аллах Акбар. Так вот, меня поправили, говорит, да, это было, но ответ ты какой – я что-то и забыл. Говорит, воистину, Акбар, да. И тоже напомню, что сейчас есть в интернете, надо будет посмотреть, что когда на 19 января наше Благовещение, там все воды святые, да, то мусульмане уже стали в прорубь нырять, но с криком «Аллах Акбар!». Но напоминаю, потому что очень много есть просмотров в интернете, там буквально сотни тысяч, и очень много ругательных отзывов, как ты мог там вообще это сделать. Да? Если слушаться в эту песню, то понятно, что она написана от имени советского офицера. Но в ней, конечно, есть какая-то мистика, которую люди чувствовали, когда у меня еще в период афганской войны вдруг в молодой гвардии издали роскошнейшим изданием там, книгу там, афганских стихов и ну, говорит, название какое-то там я говорю, ну там, ну, звезда над Кабулом давай, из афганистан говорит, а давай просто назовем пылает город Кандагар это начало песни Аллаха Акбарда то есть всем уже понятно было, что в принципе в ней что-то вот объединяющее нас. Вот сейчас уже, я думаю, многим понятно, что Запад нам никогда не станет другом И Америка тем более. А мусульман какая-то часть будет за нас, понимаешь? И в России всегда были, так сказать, мусульмане... Не обязательно враждебные а были и дружеские чем больше я думаю мы будем сближаться у нас другой враг он борис миронов может <смешно> сформулировать более четко какой враг но по крайней мере я думаю с мусульманами нам надо мириться знаешь даже через кровь вот как в чечне там да. а в конце концов Город Кандагар Живым уйти нельзя И все-таки Аллах Акбар Аллах Акбар, друзья Аллах. Аллах Аллах Аллах Акбар Мне было тошно в жизни той Я жить как все не смог Простился с верною, с женой Аллах Акбар, дружок Аллах и над могилой отца заплакал наконец. Твой путь пройду я до конца. Аллах бар, отец Аллах Аллах Акбар. Аллах Акбар горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла. Аллах Аллах, Аллах Акбар Аллах, Акбар Пылает склон и перебит дозор Видишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор Аллах, Аллах Акбар Ты видишь ли, как мы идем как... Ты видишь, слышишь, да? Ты слышишь ли, как мы поем там в цинковых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем Аллах, аллан. Аллах, Аллах, Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему Аллах, Акбар, Аллах. Город Кандагар, живым уйти нельзя И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья Аллах, Аллах, Аллах Тоже новая песня, первый раз ее пою Называется она «Была-не была» Посвящена моему старому верному другу Игорю Морозову Одному из основоположников афганской нашей воинской советской песни Офицеру КГБ Но я о нем еще потом после песни этой несколько слов скажу а пока вот хочу ее спеть Песня, ну как бы ну Для меня сложноватая, потому что она простая Мы еще вспоминаем Афганские горы Мы еще не забыли ущелье Чечни Но уже не про них мы ведем разговоры, Доживая да солдатские, Скудные дни. Но уже не про них. Мы ведем разговоры, Доживая да солдатские, Скудные дни. Помнишь домик с крыльцом Помнишь тихую речку, Помнишь девочку ту, С кем сидел у костра. Это было давно, Это будет она вечно, С этим нам расставаться еще. Не пора, это было давно, это будет навечно С этим нам расставаться Еще не пора Автоматы гитарам До срока укрытым От наветов чужих И от глаз неродных Мы остались в живых не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых и еще ради той Не застигнутой нами Величайшей всемирной Отцовской войны А с гражданской второй Сладим как-нибудь сами, Но горные трети Нам уже не важны Мы с гражданской второй Сладим как-нибудь самим Но горные трети Нам уже не важны Пусть девчоночка там Встала женщиной старой И костер прогорел И река заросла Есть у нас на двоих Автомат и гитара И война за окном И была-не была Есть у нас на двоих Автомат и гитара и война за окном, и было не было. Так вот объявление такое. Игорек Морозов, он бы, конечно, сегодня был бы здесь. Но немножко болеет, но болеет так, что еще думаю, что поживет, все будет нормально дай бог всему ему здоровья, но он хочет выступить здесь, он, мы обычно с ним по очереди выступаем, но он как-то волнуется, а вдруг там людей подведет, вдруг у него что-то будет, короче говоря, на 5 мая, день советской печати, вот будет здесь в это же время, это опять будет суббота, опять 15 часов, да, только, только будет наше совместное выступление. Игорек будет петь, э, так сказать, первый сколько сможет, сколько споет, потом я спою. Я попрошу, чтобы он пел классику афганской песни. А эти... Афганская война, не только она, она прошла под песней Морозова, там, батальонная разведка, да. Или когда вы входили войска, мы уходим, уходим, уходим и так далее. У него очень много. Короче говоря, я буду счастлив, если вот вы придете там и кому-то еще скажете. Это будет здесь же, но не совсем это будет, у нас называется новый зал, а есть старый зал это где вот по центральному входу где билетики покупаем да и там же спускаемся то есть ну понятно да в общем я надеюсь что это надо услышать знаешь, два основоположника афганской песни третий сейчас живет в донецке это юра кирсанов ну до нас писали может быть и лучше но как бы, ну, писали на чужие мелодии, все, а мы стали писать свои афганские песни, это был Морозов, Кирсанов и я, два КГБшника и один ракетчик и, так сказать, это самый. Да, я уже в прошлый раз говорил, да, это же было Академия Дзержинского, она была на паях э, КГБ, ГРУ и это самое. Ну, но мы-то, ты же, не, не, не, ну вот это. Я тоже. Песни афганских времен я редко пою и думаю, а чё редко пою? Хорошая песня. Нас в горах найдет почтовой самолет и письмо от тебя до меня не дойдет Посветлеют снега встанут стены огня будет бить дышика из ущелья в меня будет бить дышика будет жизнь коротка может быть у меня может быть у стрелка на в горах не найдет даже радиосвязь С безымянных высот лупят в нас, не таясь Поднимаемся в рост, отвечаем огнем Между огненных звезд по вселенной идем И краснеют снега, и дробится скала Смерть в горах дорога жизнь, такой не была. Нас в горах не найдет запоздавший приказ И никто не придет и не выручит нас Погибает десант, погибает наверх. Погодите, я сам, это мой человек Это мой душека, это мой разговор Я дойду до стрелка, он не спустится с гор нас засыпет метель, нас завалит скала Смерть мягка, как постель, жизнь такой не была Мы в объятиях сплелись, мы навеки родня Пусть продолжится жизнь без него и меня Нас в горах не найдет почтовой самолет И письмо от тебя до меня не дойдет Я на глазки строил, да. Надо, чтобы меня было больше слышно, чем вас. Тем более сейчас будет тихая песня такая, но многие ее, я знаю, в этом зале не одобрили, потому что здесь много фанатов именно Советского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но сегодня Пасхальная неделя, Вадим, извини, я ее спою, ладно? Это один из вариантов Моей серии «Офицерских романсов». Помолись за Россию В гильзах сплющенных огней затепли Чтобы ветры их не загасили Не засыпали бы горы Земли Бог простит маловеров, всех ослепших, всех заблудших простит. Но темна судьба офицерам, кто Господний свет не сохранил. Солдатам Дивен Бог В своих святых И бойцах Умирающих Брат за братом Воскресающих В наших сердцах Помолись За победу Как предобразом надо Картой всю ночь бежи промысл нам неведом, сатанинским мы вольны превозмоч, помолись за Россию, за всечную ее проводу, лишь бы мы огней не гасили и звезде служай кресту лишь бы мы огней не гасили и звезде служа и кресту спасибо! Сейчас посмотрим, сколько осталось энергии и у меня и у вас, чтобы слушать. Конечно, все афганские гарнизоны знать невозможно, но которые я более-менее знаю и их события в них, так сказать, знаю. У меня есть такая песня, называется «Сташкенской пересылкой». «Сташкенской пересылкой последнюю бутылкой простились». Я и дам воздушным сообщения Другое измерение в другие города Кабу, Кабу, РС в Да где чуть живой От скуки штаб сороковой Аэродром, небесный гром Камдив с чекушкою И прапорщик с ведром Джелалабад Волшебный сад Между двух бригад Что над рекой Хранят свой собственный покой Спим на часах С бычком в усах И вертолетный полк Витает в небесах Пули хумри Тут хоть умри, но вечно глина под ногой, и вечно мина под другой, И каждый час пугает нас, рванувшись с дуру, на складах боезапас, кундус, кундус, не хватит мус, чтобы поэта вдохновить. Тебя прекрасным объявить Зимой мороз, весной понос И круглый год житель не жить Один вопрос газни, газни Кругом огни бьют дышика, Издалека и миномет из бугорка Берись за умом, гони без темноты она не стоит Этих сум гордес, гордес Были до небес Качают духи головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли в такой были Мы сами духи Продохнуть бы не смогли, Шиндан, шиндан, здесь мало банк, а тот, кто этому не рад, пусть отправляется в пират, но здесь окна госпиталя, где много баба, с ними пухом нам земля и Кандагар Можной угар на черной площади броня, Горит среди ночи и среди дня, но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас Пропорщик с ведром. Ты что, на у меня такими грустными глазами смотришь? А, гитара, да. Это Антон, да? Ну ладно, я попытаюсь сам потихоньку потише играть. Нет, это я попросил нашего звукорежиссера, да. Это... У меня гитара несколько дребежащая, но я увлекаюсь и начинаю стучать. Да. Сейчас Песня называется «Братья по войне». Ну, как, когда вот что-то напишешь, и если что-то так настоящее напишешь, то потом уходят обстоятельства, когда, зачем, как. Но я все-таки вспоминаю, что э, когда еще шла эта «Афганская война» или «Афганский поход», то уже с ЦК «Комсомолы», вот мы, газета «Правда», и мы уже сделали такое движение ветеранов афганской войны, именно солдатиков, не офицеров, солдатиков, да, вот. А потом это стали растаскивать по разным направлениям, причем не русские люди, вот типа ненавистный мне был такой тоже журналист, я считаю, оскорбление для журналистского премии Генрих Боровик такой, да. И вот они начали как бы давать этим афганцам льготы. Льготы не в том смысле, что им деньги давать, за ранение, а в том смысле, что торгуйте беспошлино там нефтью, табаком и так далее. Поэтому ребята, они стали действительно торговать, потом стали между собой враждовать. Помните, были знаменитые взрывы на Католиковском кладбище и так далее, да, убийства и все прочее. Вот когда ребята афганцев стали растаскивать, понимаешь, вот я в это время написал песню «Братья по войне».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 не на вас лежит проклятие за безумие в стране. Вы куда идете, братья, мои братья по войне? Вас не вправе осуждать я, но все чаще снятся мне, невернувшиеся братья, наши братья по войне. Да, одеждаю и статью мы такие же вполне Отчего ж так стыдно, братья, перед снимком на стене одно время мы с Игорем Морозовым дружили с одной молодой красивой женщиной, Ольгой Гараниной. Она выпускала журнал «Русский стиль. Боевые искусства». И поневоле пришлось немножечко чего-то понахвататься от этого дела, потому что иначе, когда ей что-то не нравилось, она против тебя какой-то прием такой сделала. И... И ты падаешь, ничего не понимая да? То есть пришлось немножечко поизучать Но я так понял для моего непросвещенного ума Что в общем-то русский стиль боевого искусства Хотя по нему идет обучение в нескольких армиях мира В том числе и в американской Что бывшие потомки наших иммигрантов Их там учили этих как их морских котиков Они как раз по русскому стилю учатся у нас-то все движения не как у японцев. У нас все рассчитано на один удар. Понимаешь? Почему наши русские мужики, если не дерутся, они дерутся пьяные? Потому что если они трезвые будут драться, они, они друг друга просто поубивают. И вот я написал для этого журнала стихи, а потом стала песня. Называется «Русский стиль». Набежали супостаты Расшумелись на дворе А с похмелья трудновато Подниматься на заре Притащили самопалы Друг у друга рвут фитиль И полят куда попало и ругают русский стиль Дескать, руки, что коряги Дескать, ноги, что бревно Дескать, вы на первом шаге Сами рухните в дерьмо Дескать, пьяницы и воры Лежебоки и рабы Для вселенского позора Выходите из избы Я б еще поспал немного, Я б напился бы хвостку Супостатов, слава Богу, Нагляделся на веку, Но палит без передыху Их железная утиль, Выхожу, прошу их тихо, Не замайте русский стиль, Детско чуждые методы Я словесно не хулю, Выметайтесь с огороду, Я еще пойду посплю, А не томол ненароком, По неволе разойдусь, И по западу с востоком русским стилем потопчусь. К закричали. Навалились на крыльцо И руками Замахали И ногой суют в лицо Крутят палки на веревках Железяками свистят Демонстрируют Сноровку знать Побить меня хотят Русский стиль Не драки ради Хоть подраться весело Надоели этим Затемнение нашло, я рукою, что корягой Я ногою, что бревном, самопалы по оврагам Пораскидывал потом, русский стиль не драки ради Хоть подраться весело Надоели эти дяди, затемнение нашло Мы вот здесь еще выступаем в ноябре да? А В ноябре бывает день ракетных войск и артиллерии И мы вот выпускники Академии Дзержинского Из которой вот за этим столиком присутствуют мои двое друзей да, Здесь отмечаем вот этот день И тогда не все курсантские, но кое-какие И поем там Мечты обязательно забудутся но вечно прибудет со мной, Садовая Спасская улица, у нас была там казарма, автобус 98-й, пивные ларьки в окружении, И против дороги продумак, Войдите в мое положение, Пропить все и жить на натощак.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 я выпью и снова со мной Садовая, Спасская улица, Автобус 98 восьмой. Мы люди по-своему дошлые, Советские экс-юнкера. Да здравствует светлое прошлое, Туманному завтра в уран. Претерпится жизнь и прилюбится, Жаль юность порвется струной. Прости меня, спасская улица, Автобус 98. -й. Садовая спасская улица, Автобус 98. -й. Нет, это мы потом будем все. А, ну, я тебе другую спою. А вот у нас э, была первая казарма на Софийской набережной. Тогда она называлась э, набережная Мариса Торреза. Да, да. Но там была действительно серьезная такая казарма. И мы э, бегали на зарядку, я не помню, по-моему, называлась... Форма номер два с голым торсом. То есть какие-нибудь стоили... Да, да, да, вот правильно, да. Тогда там было на Софийской набережной английское посольство. Оно сейчас куда-то переехало. Да, вот, да. А вот в тылу этого резиденции посла, бывшего английского посольства, был парк Репина, так называемый, ну или как еще называют, болото сейчас, где... Да, да, да. Как где собираются демократы. Ну, в общем, да. И из-за того, что мы туда бегали на зарядку, наше знакомое родное место, да, то иногда там свидание вот, назначали. В тылу посольства Великобритании, Где долины, сквер скамейки и фонтан. На первые курсанские свидания Я приходил прекрасно юн и пьян. Близ памятника живопису Репину Скамеечка стояла в темноте. Волнительней не помню и нелепее Свиданий в жизни, чем свидание тем. Московская, холодная, холеная, девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться, влюбленную перед наю проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка!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 Закидывая на мою шинелишку Две белых горностаевых руки И прижималась бедрами упругими И целовалась в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу в замоскворечья Сажусь на ту скамью, когда пусто, и вспоминаю, словно вспомнить нечего ее перед казармою уста. А Машенька Нет, Машенька сегодня болеет больше меня, пускай выздоравливает. Зато в следующий раз у нас... 5 мая. Нет, 5 мая не спать, потому что там будет... Она спает в ноябре. Но у нее, кстати, концерт, у нее свой ансамбль, где играет. Нее... Так что кто в интернете посмотрит на Машу верстакову, там М. верстакову, там все понятно, где она будет выступать. Да. Я-то выступаю раз в полгода, она выступает каждый месяц, по несколько раз. Еще одна песня, которую может сказать 93-я, думаю, она может и к нам сегодня. Это самое Пусть красные звезды в Кремле погасили, пускай над Москвой кружи вороньем. Но если мы жить не смогли для России, давайте сегодня умрем за неё.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 Однажды не сдержим мы слово своем, И если в бою не спасем мы на Россию, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды в Кремле погасили, Пускай над Москвою царит воронье, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем. Ладно, приближаемся к финалу, но я говорю, потом не разбегайтесь, пожалуйста, да, мы еще пообщаемся, и между собой, друг с другом, да, и кому я еще не передал журнальчиков, у меня есть, я с Приказ начальника. А это вот видите, это как раз академик попросил, да, это шутка не шутками, да, это крупнейший наш специалист. Антон, что ты у меня? Сейчас, сейчас. Чего? Ну вот, это я написал песню для какого-то узкого круга своих. дома. вот мы сейчас там бывшие, там кто что-то видел, какую-то войну хоть, хоть со стороны, да, и... И выпьем и споем, да? А знаешь у меня, что получилось? Встретились был такой Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского дома, там института, там как это русский. И он что, так лениво листает, ему мы у Кожанов сидели в один Валерьянчич, мою книжку, потом говорит, а вы что, говорит, вот это тоже поете? Я говорю, да, я пою там. Да». А говорит, ну «Да можно? И он потом говорит, все, это стала любимая песня, Он меня в Ленинград вызвал, мы там с ним на телевидении снимали Там целую передачу там про эту песню, Поним? То есть не знаешь, как что аукнется, А было написано это так вот, для пьяного дела. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разли, Опять хохочет медсестричка, и режет лазан полит А над палаточным брезентом Свистят то ветры, то свинец Жизнь, словно кадры киноленты Дала картинку, наконец О чем задумался на штабом От каких явь увидел сны Откуда спирт, откуда баба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 нам не спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет медсестричка И режет сало замполит. Набираемся терпение. Две песни осталось, но одна из них длинная, это тоже абсолютно новая песня. Первый раз ее исполняю. Я думаю, она длинная, но может быть интересная, потому что в ней очень много событий перечислено. Может быть, я что-то пропустил, но это те события, войны, походы, в которых, ну, Который я знаю не только с чужих слов Называется она «Далее везде» У него есть подзаголовок размышление русского офицера о генеральном штабе» Проснулся утром, чую бы беде Где пил вчера, какие были бабы Лишь помню директиву из Генштаба, в Афганистан, И далее везде, прошел в Афгане в падины и выси, был в морозилке и в сковороде, По а дома директива над Билисьем, Ну и затем, как водится везде. Отцулику отбился малой кровью, Врет, что синяк остался на груди, А из генштаба клич на Приднестровье, В Бендеры дубасары везде, Потом армяне с айзерами в страхе, Сошлись на виноградной вразе. Я их мерил в нагорном Карабахе.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 что вилами писалось на воде Я послан был в окрестности Дамаска В лепан, Алеппо, далее везде Изгнал ИГИЛ оттуда, чтобы рядом с Россией был он А не черти где чтобы вновь генштаб командовал парадом В Афганистане далее везде Пусть мой генштаб командует парадом Опять в Афгане и опять везде Ну и в конце, извините, каждого такого выступления я вспоминаю своего старшего друга Вадима Валерьяновича Кожанова. Еще раз всем говорю, мы сейчас перестали читать, а книжки-то еще издаются, и Коженов издается. Если хотите знать историю Руси, у него есть история Руси русского слова, загадочные страницы 20 века, что творилось, что было действительно в Великую Отечественную войну, что было после Великой Отечественной войны. Знаете, я вот не люблю, когда там, говорят, ну, вот этот хороший там, литератор, он правильно все пишет. Здесь не важно. Кожинов умел находить источники, и он их как-то так подавал, что с ним даже спорить невозможно, понимаете. Но я вам сейчас одну скажу вещь такую, которую тоже никто не может опровергнуть. Когда началась Великая Отечественная война, что сделали русские люди? Они пошли куда? В добровольцы, там, служить в ополчении и все прочее, да? Что сделали большинство евреев? Я не против евреев, да. Они пошли учиться, понимаете. И вот это приведены, у каждого были официальные данные, что в большинстве вузов Советского Союза, да, вдруг стало с 41 -го года евреев больше 80%, а кое-какие вещи, типа на Мехмат, там, МГУ, было 100%, понимаете. А когда война закончилась и вернулись русские темные люди, да, вот нам сейчас говорят, вот какие же вы дураки, какие темные. В этом нет ничего плохого. Они были по-человечески правы. Я сейчас не говорю, что они сволочи или какие-то, понимаешь? Но просто мы должны знать, что да, мы были темные, мы ушли воевать, а они ушли учиться, понимаешь? И, и об этом... Опровержение невозможно, потому что это официальная статистика. Кожнев приводит ее, никак не толкуя. Потому что он сам был очень близок к еврейству, у него было, по-моему, три жены и все еврейки, там, хотя последний на четверть. Ну вот, а я хотел спеть его любимую песню. Это мой офицерский роман, я всегда заканчиваю выступление. Да. И он меня как-то спросил, Виктор Глебович, о чем вы это написали, вы можете сказать? Я ему, я, я написал о том что. он говорит, я понимаю, что вы даже не понимаете вообще, о чем вы пишете. Но ну, он всегда любил, и вот жена его еврейка, э -э, ну тоже литератор, да, и она всегда, мы с ней встречаемся, плачем друг у друга на, на плече, вспоминаем кожаного и поем эту песню. А доброе, доброе недолго, не город, не коли ж бы не встать.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 Всем спасибо. Я еще подойду, если кто не убежит. И давайте думаем о 5 мая кто сможет или про ноябрь следующего года. Спасибо.